На электронную почту Светланы Тихановской пришло только лишь уведомление о празднике ЖД войск в Парке Дружбы Народов. «Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как это было в Сруцке и Солигорске». Это абсолютно незаконные действия властей, которые уже обжалованы в Генеральной прокуратуре, ЦИК и Мингорисполкоме, заявили в штабе. Там отметили, что в связи этим митинг объединенного штаба отменяется. Сегодня, в 19 часов ровно, как граждане Республики Беларусь Светлана Тихановская, Вероника Цейпкала и Мария Колесникова планируют посетить праздник День открытых дверей учреждений дополнительного образования, который пройдет в Киевском сквере. Уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, как это возлагает на них закон, добавили в штабе. Тихановская планировала в четверг вечером провести предвыборный митинг в парке Дружбы народов в Минске, о чем заранее уведомила столичные власти. Однако накануне полком направил уведомление кандидату в президенты, что проведение мероприятия невозможно, поскольку там запланировано празднование Дня железнодорожных войск.